«Я буду мчать на своем коне вдоль городских дорог, приминая снег, я буду мчать на своем коне». Поднялся поплавок! Давай, да. давай, давай! Давай! Хрина высел! Нет, малек, рыбочет как -то очень быстро, так она к уже зрители на мосту появились. Еще, еще, еще. Слушай, я вам предлагаю поменять с ролями. Думаешь? Да. И... Так, ну что, движемся дальше. Зайдет, зайдет, зайдет, зайдет, зайдет, зайдет, зайдет. Так, и у нас снова. Заправочка. смена караула произошла я сидел на газике 500 километров все мы с поменялись газик меня шатал. А газон пока прет ребят Судя по всему, до Воронежа мы доедем, там за ночью И завтра будем принимать решение, что будем делать дальше. Двигаться в сторону дома или все-таки куда-то дальше. На... Как У самого как -как... к чему душа лежит? Я, я сплю и вижу дом, я так скажу. Все, наверное, будет зависеть от того, как мы отдохнем. восстановимся, или не установимся, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Русские не сдаются. Вы не представляете, какая это комфортная машина. Советую всем погонять на газоне 69 а потом снова попробовать патрик. Потрясающий машин. Вот в таком благодатном месте заканчивается наша сегодняшняя дорога. Мы проехали чуть дальше Воронежа, на 550 километров мы проехали. Плюс 100 еще от дома до, да, плюс 2, до М4. До М4 650 километров за 20 часов. Да. Из них я за 500 километров полностью в ауте. а ты еще держится <свеч> <свеч> за последнюю сотню. Делаем подкачку перед дорогой. Ну, вот, прошел 550 километров, Давление в норме в одном колесе. Тоже на 2. Друзья, все, погнали на встречу приключения. означает то, что мы выиграли, а газ 69 проиграл. Нет, это... Смотри, 666. Так, ребят, Газик 69 остановился возле отметки 660 километров от Москвы. Вот как после этого не верить в приметы или там не знаю или в цифры. Сейчас посмотрим. Сейчас машина проедет, какая будет, хотя то передочек будет. Это 700. Экстремальная. Я сам шучу. Что у нас значит, Так, у нас забился фильтр тонкой очистки. Мы его поменяли, видно, в баке за столько времени собралась грязь, и она быстро забивает. Мы когда выехали, не поменяли его, но вот сейчас мы заменили. Да, Машину-то подготовили, да, но так а получилось, получается... что естественно в бак мы не заглядываем. Да. Так... Ну, да. Получается так, что, видимо, в баке там какая-то грязь. Я буду мчать на своем коне до городских дорог, приминая снег Я буду мчать на своем коне Конечно это участок трассы Нету ни заправок ни бестопов и мы все чаще и чаще видим картину, что машины стоят у обочины, ломаются вы видите вообще, что происходит Это просто жесть! Гадик, сотку плавает. Здорово, здорово! Так, Я первый раз официантом работаю вообще-то. Ой, Ой, спасибо, спасибо. О... помогаешь. Если надо, помочь мы, и... мы тоже поможем. Да, мы не а это... да. Так, кому больше, вам больше помочь? Не мне больше. Да. Соляночка. Ой, как вкусненько все. Спасибо большое. Как настрой, мужики? Вов, ну, как настроить? Превосходно. Вот. А ты сам-то как? Может до Владивостока? Я-то отдохнул за сегодняшний день пока, ну, все довезло. Завтра готов, как бы, бой. А вчера все, как я говорю, внутренние органы, как на ниточке все. Болтались. Нет, я сам уже привык. Вот сегодня у меня вчера не сложновато было. Как бы привыкать. Знаешь, когда у тебя руки на руле и на педалях, эта вот тряска она больше передается, чем пассажиру. Да, потому ну, что у тебя, как бы. Но пассажиру <связывается> всегда страшнее. <связывается> Но... Но... <связывается> Это Тем, кто боится. Не, а... не, а... не всем, а всем, бро. Ребят, мы сейчас будем ужинать, нам сейчас до конца все принесут, и мы обязательно вас пригласим. Потому что сегодня, наконец-то, посмотрите, нормальная посуда, в нормальном заведении, никакого пластика. Мы обязательно вас пригласим тоже. Написал интересный комментарий, когда про подсос написали, что-то двигать, там, не... На подсосе полстраны двигается, так все нормально. Да-да-да. Соляночка. Соляночка. Так, мы начинаем ребят ужинать и вас как обычно приглашаем с собой друзья всем путешествий приключений и конечно же будьте здоровы Очень Очень. очень угу. вот прям вчера так. очень это, это две котлечки тефтельки ваша Ой, спасибо, ой, спасибо. У нас как бы жизнь блогера. Все, приятного аппетита, приятного отдыха. Спасибо вам огромное. Доброе утро! Наш утро начинается с ишенки, кофе и шоколадки Милка с печеньками. Mm -hmm. Все, всем доброго доброго и приятного аппетита! Итак, мы покидаем базу воздуха дилижан и двигаемся дальше. Посади братан. Да? Продолжаем путь. Кто бы знал, я честно в шоке. Да я тоже не ожидал. Как так? Рыгая северная, да нет. Все, Город скабил по факту, он у нас на этой скорости есть литров 20, около того. Деньги у нас уже на исходе, мы не думали, что мы так далеко уедем. У меня он продумал глаз, заплывает. У, у... Ярика ухо. У меня ухо, да, вот здесь прям шар такой. Федя пока живой. Так, что? А у Федя тренировки на мотоцикле, потому что его вот так Опыт, не не Опыт на паник. Я уже давно не гонял. Да заправки мы 18 литров, 100. проехали 100 километров, да? ну, может с чем то с чем-то проехали, литров 15 куча, да больше. больше, да. больше. До Ростова примерно 40 километров Жара плюс 28-29 Ребзя, как настрой? Отлично. Настрой боевой 40 километров до Ростова Дальше будем принимать решение В Ростове однозначно остановимся Федя хочет посмотреть себе новый байк он стоит, почему-то, именно в Ростове, совершенно случайно. Совершенно случайно. Ну, а дальше будем принимать решение, двигаться дальше или нет. Осмотрим весь газон в Ростове. Прикинем, как мы себя чувствуем. У меня он глаз уже, это, ячмень выскакивает. Это в первый день, когда мы с Яром ночью ехали, продумали глаз. Ну, так что будем принимать решение дальше. тебя -те как с силами? Как с настроем? Отлично. Готов вперёд. А как значит искупаться? С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Будем пытаться найти сейчас речки, да. И будем нырять. Все, до скорой встречи. Так, поменялись мы среди. пока местами. Сейчас едем вот съехали вдоль речки. Сейчас будем пытаться найти съездки. Чтобы пообедать. Ну и провести осмотр машин. Ну и может быть удочку забросить, Ребят, мы все-таки как бы. Типа из города вырвали. Да. Так, ставим так, чтобы можно было подлезть удобно. Типа ямки такой природный. Остановились мы тут рыбку половить, но походу нам не дадут местные жители. Офигенно. И где-то под Ростовом, ребят. Размочили баранки. Попробуем забросить. Ловись рыбка большая и маленькая. Как вы зажгут, а, брат, без ну, брат, он, я к столу был для себя, поэтому... С клубничкой! <свят> <свят> Нагоняем аппетит! Кого? Раздатки. Раздатка. А мы ее проверяли перед выходом, да? Мы же все меняли везде масло. И вот спустя тысячу километров сейчас смотрим. Что у нас там. Ну, вот я скажу, что не потекло ничего заливной. Будем доливать. Видно, маслица подвыгнала. Ладно, посмотрим, сколько не хватает масла. О, смотри, какое мне. Черное. Ребят, машина старая, поэтому проверяем все тщательно. Все нормально. Все хорошо. Сейчас мы приоткроем их чуть-чуть, чтобы они жахнули на костер поставим, подогреем вот. вот такой у нас будет Чуечек греется да, чуёчек греется красота, да и только пока ребята занимались здесь Обедом меняли масло, я ловил рыбу, рыбалка была неудачная, прямо скажем, но зато пообедаем нормально сейчас. Добро пожаловать к столу. Запеченная тушеночка, макарошки, чаёчек аккуратно, пусть пока заваривается. Как тушеночка на костре? Обалденно! Особенно вот кхм, сачок вот этот был, растопившийся. Смотри, весь да, ра растопился. Класс. Да, мясо чисто. <соспит> Походники, от <соспит> Бога! Да. Так, кстати, к черечку у нас сушеные бананы. Да. Все? Так нужно. По фаншугам. Да. Угу. да. а я с корочком буду. Фить, ты прикусочку или как? нибудь А, тут баран. А я с харком буду. написано. Да, друзья, мы добрались. Но мы уже в Ростове. Да. Надо искать ночлег, а дальше думать, что делать дальше. Напоминаю. Вся информация онлайн. У нас в инстаграме. Подписывайтесь, Ерматим. Чем? В поисках ночлега. Так. развернуться можно вроде. Э? Не знаю, смотри. Вот по этим улочкам мы вчера разъезжали, <связывающие> не могли найти Поворот, дядю Вову. Но здесь и днем можно заблудиться, если <связывающие> честно. табличка по тайски. вот. гостили у Фединых родственников, зашли в комментарии с утра, мы вчера спрашивали, стоит ли нам разворачиваться или стоит ехать дальше, в комментариях один комментарий, только вперед, едьте мужики вперед, ну мы так и сделаем. приезжаем к нашему любимому местечку, где очень вкусно и сытно кормят. Привет, для Инстаграм. Ярик снимает на ютубе, я для Инстаграм. Прибыли в нашу любимую кафешку по дороге на Кавказ. Короче, очень вкусно я его в прошлом году уже опробовал. Да, это мы любим. Лишнок без домашнего яйца. Нарчево. Let's go. в кущевской странице на Цукеровой балке все этот пост знают как такой суровый довольно таки иногда тут и машины разбирают вот, вот он сам пост подошли ребята поспрашивали как еще куда едем Ну, ну как пожелали с счастливого пути отпустили в вот. так что едем дальше Кажется, у нас в блоге да, да. смотрите себя на канале ермак нордост да. да, ну, а не да. давай, давай еще на нем не, не, вот. ну вот рельзя делай добро вот. станис кущевская да. ребята путешествуйте не сидите никогда на месте есть возможность срывайтесь срывайтесь в путешествие да. 100%. согласен четвертое сутки в пути и вот осталось около 80 километров до моря И вы обязательно с нами итак у нас очередная остановка дозаправка. Ребята он разделись, едут уже полуголые. И соответственно, что они тут делают? Охолоняются. Жарко пацанам, уже едут торс голый. Ну что, как Всем привет, она? Всем привет, Как? Свежо? Да. Жарко? <laughs> Хорошо? Да. В машине жарко, здесь Все свежо? Да? Да, да, да. Ребят, до моря нам осталось... В какую мы станицу едем? До Должанской. До Должанской нам осталось 50 верт. 50, да. И следующие кадры, наверное, уже будут, На ребят, море. когда... Кстати, да, газон не оставляет равнодушных. Люди подходят, смотрят. Ну вот, и, да, и следующую остановку, ребят, уже будет колесами в море, наверное. Но если ничего красивого до этого не будет, то уже встретимся с вами на море. Что будет дальше? Никому не известно, даже нам. Блин. Как, Володь? Я, я, как, как? Где мы? У меня слов нет. Это невозможно, брат. Но мы на море с Газоном. Азартское море, ребят. Кто мог подумать? То, что начиналось как авантюра, в общем мы не думали, что мы доберемся дальше Воронежа, то есть 500 километров, а от дома у нас 600 где-то превратилось в какой-то настоящий пробег, и мы уже, ребят, на Азове. И нам не так далеко до Черного моря, и не знаю, сейчас мы будем вставать на ночлег, осматривать машины. Здравствуйте. Здравствуйте. И, возможно, пойдем до Черного моря. Герой пробега. Покажи героя пробега. Нет, это не ты герой пробега, это газон. Герой пробега. Море, ребят. Ну а теперь иди в море. Помочи пяточки. Обязательно. Блин, как да, красиво. Там... Ребят, мы уже находимся в Еске. Доехал газон до есть у нас уже Мы тоже не сдаемся вот. Что хотел сказать -то? Что хотел сказать А перед перед станицей Должанской сменились мы сведе Я зашел в море Наморчил станишку Теперь еду сушу кабриолете у нас Вот Ну а это есть смотрите, наблюдайте красивый, кстати, станица на Как станица была образована. Наверное, наверное. Ну, вот, красивый город на берегу Азова. И мы продолжаем свое путешествие. Продолжаем, ребят, 30 километров нам осталось. Что там делает Вова? Тук-тук. Кто там? Кто там? Хотел сказать 100 грамм, но... О -о -о, <с югом <с пахнет. Должанское. Достигли Должанское. Сейчас будем устраиваться на ночлег и ужинать. Ужинать обязательно. И спать. спать. И спать.